Всех приветствую на канале Техорбита. Собираю я проект автоматической вытяжки в ванную комнату. Сам проект разрабатывался и проверялся на работоспособность вот на таком удобном шилде с Ардуиной Nano. Но для конечного варианта хочется габариты покомпактней. И обычно я всегда уже для конечных проектов использую Ардуино Pro Mini. Когда настал момент подобрать для этого проекта Ардуино Про Мини, в моем случае нужна была 5-вольтовая Ардуино, я открыл свою коробочку с этими контроллерами. И тут стал вопрос, кто из них 3-вольтовые, а кто 5-вольтовые. Заказывал, потому что я и те, и те. Визуально у нас есть три варианта проверки напряжения Arduino Pro Mini. Это, во-первых, по кварцу, если он полноценный и на нем есть четкие надписи. Кварц на 8 это 3-вольтовые Arduino. Если кварц стоит на 16, это 5-вольтовый Ардуино. Второй вариант. Мы можем посмотреть маркировку стабилизатора. И также по стабилизатору, на какое напряжение можем понять 5- или 3- и 3 вольтовые у нас Ардуины. Но зачастую, выписывая напрямую из Китая, например, с AliExpress, мы можем встретиться и вот с такими клонами Arduino про мини. На которых кварц очень мизерный и без всяких обозначений. И также может быть... Стабилизатор напряжения тоже без всяких обозначений. Или если есть обозначения, то они непонятные и их можно не найти ни в какой документации. И третий вариант, как мы можем визуально определить, какое напряжение у данной Ардуино. Это продавец может проставить галочки частоты кварцевого резонатора и напряжение стабилизатора. Но ну, я еще не видел ни одну Arduino, которую мне приходилось с чтобы здесь были проставлены галочки. Обычно просто одни надписи и все. И сам догадывайся, на какое напряжение данная Ардуинка. Самый верный и безопасный способ проверить напряжение Arduino Pro Mini, это собрать стенд из макетки и проводов. На всех Arduino Pro Mini есть контакт RAV, GND и VCC. Нам нужно на контакт RAV, подать напряжение до 12 вольт. Соответственно, второй провод у нас будет GND, то есть земля. Из контакта VCC нам надо будет сделать замер напряжения, которое и будет напряжением данной Ардуины. Если 5-вольтовая, то на контакте VCC будет в районе 5 вольт. Если Ардуина 3,3 вольта, то, соответственно, на контакте VCC будет в районе 3 вольт. На макетке подключаем на этот контакт, это у нас контакт RAV, будем сюда подавать. Напряжение до 12 вольт я буду подавать 9 более безопасно. И с этого провода, который будет у нас подцеплен к контакту вести, мы будем снимать замер напряжения после стабилизатора напряжения Arduino. Ну и без контактов ГНД, конечно, мы тоже не обойдемся. Это второй провод для подачи и для снятия напряжения. Подключаем нашу неизвестную Arduino ПРО Мини к макетной плате. Мультиметр переводим на замеры напряжения. К одной паре контактов подключаем блок питания, который уже заранее выставлен на 9 вольт. По светодиодам на Ардуине видим то, что стабилизатор напряжения живой и Ардуина у нас загрузилась. И ко второй паре контактов подключаем мультиметр. Видим то, что данные Ардуины на 3,3 вольта. И, в принципе, сам способ-то по себе несложный. Вот так проверить при помощи мультиметра и блока питания очередной Arduino Pro Mini. Но, ребят, когда ты увлечен каким-то проектом, когда ты собираешь, и в итоге тебе нужна Arduino Pro Mini, когда по-хорошему, казалось бы, нужно взять очередную подходящую по напряжению 5 вольт или 3,3 вольта, в зависимости от того, какие модули у вас стоят, Взять нужную ардуино, прошить ее и установить на свое место. И когда ты в этот момент сталкиваешься вот с таким делом, когда нужно еще вычислить, какая из этих Ардуин тебе нужна в данный момент, где из них на 5 вольт, какая из них на 3-3 вольта, то просто даже сама по себе сборка вот такого вот стенда доставляет определенные неудобства. Когда ты горишь каким-то проектом, тебе надо его собрать, он у тебя уже... В голове, в принципе, уже там все работает, но тут ты сталкиваешься то, что нужную Ардуину про Мини тебе еще надо выбрать из кучи своих собратьев. Это здесь вот у меня осталось это уже в принципе остатки, а до этого у меня прям ну пару горстей этих Ардуин было. Конечно, вот сейчас некоторые скажут то, что в принципе как пришли тебе Ардуины, типа там проверь все, подпиши их и разложи по разным ящикам. Ну, в принципе, да, звучит довольно логично. Но это тоже это отдельное занятие, чтобы проверить там пару десятков Arduin. Это опять же этот стенд, время потраченное. В общем, сейчас при сборке очередного проекта мне это все изрядно надоело. вот это То, что постоянно нужно отвлекаться и заниматься вот этой прозвонкой. И я решил раз и навсегда с этим покончить и собрать отдельный приборчик, для быстрой проверки Arduino Pro Mini. Для этого нам понадобится вольтметр, повышающий преобразователь напряжения, можно самый маленький, с самыми неказистыми характеристиками. Нам сила тока здесь не важна, главное, чтобы он мог преобразовывать с вашего источника питания, будь то батарейки или аккумулятор, напряжение в 9 вольт. Также нам понадобится 4-пиновый коннектор, куда будем подключать Arduino Pro Mini. Контроллер заряда. В том случае, если вы будете использовать аккумулятор 18650, я буду использовать именно его, потому что данных аккумуляторов у меня хватает из разобранных аккумуляторов ноутбуков. И последнее, что нам понадобится, бокс для подключения, в данном случае, аккумулятора 18650. Ну и сам, разумеется, аккумулятор. Я буду собирать вот в такой распечатанной заранее коробке. Сейчас покажу, как тут все будет устанавливаться. Ну а вообще, ребята, у кого, например, нет 3D-принтера, в принципе можно клеевым пистолетом и навесным монтажом все это приклеить на сам бокс для аккумулятора. В принципе, если вольтметру отрезать уши для крепления, чтобы был размер поменьше, повышающий преобразователь и, в принципе, контроллер заряда, как можете видеть, все умещается в размере самого бокса. Все можно посадить. На термоклей или, может быть, кому-то лучше на двухсторонний скотч. Ну и, разумеется, все заизолировать. И в итоге получится ну примерно вот такая вот конструкция. А, ну еще забыл, еще кнопка включения и отключения. В корпусе у нас будет вот таким образом установлен вольтметр. Тут же рядом будет у нас располагаться кнопка, прижатая болтиками и вот такой планочкой. Сам коннектор, куда будет подключаться Arduino Pro Mini, будет установлен вот в этом месте. Я думал, как же его закрепить тут. Можно, в принципе, его было впаять в макетную плату и эту плату саму здесь как-то закрепить на болтах. Ну, я что-то поленился и сделал вот такую опалубку вокруг его посадочного места и просто залью ее термопистолетом. Вот так это будет выглядеть в конечном варианте. Ну а сейчас давайте я соберу и покажу уже рабочий приборчик. Ну и заодно, конечно, покажу, как я его собрал. Собирать будем вот по этой схеме. Итак, промежуточный момент для теста. Тут все собрано. Все элементы, бокс для аккумулятора, повышающий преобразователь и контроллер заряда, приклеены к нижней части корпуса термоклеем. Термоклей держит очень хорошо. Я в прошлый раз приклеил термоклеем Ардуино. И когда отдирал, все детали остались на термоклее. То есть от Ардуины оторвались все детали и остались на термоклее. Так что за качество крепления можно не беспокоиться. И давайте проверим. Подключаем Ардуины. И включаем наш тестер. Видим, что Ардуина на 3 вольта. Хотя должно быть по идее 3,3 вольта. Но это может быть погрешность самого вольтметра. Но главное мы 3 от 5 вольта здесь отличим свободно. Давайте попробуем проверим 5 вольтовые ардуины. Отключаем наш тестер. Убираем 3 вольтовую. Подключаем 5 вольтовую. Включаем тестер. Видим практически 5 вольт. Давайте мультиметром проверим, чья же тут погрешность. Или вольтметра, или возможно то, что на китайском клоне Ардуино некачественный стабилизатор напряжения. Снимаем напряжение с ноги VCC. Видим 5 вольт. Да, значит погрешность именно этого вольтметра. Но в принципе нам тут надо только различать 5 вольтовый от 3 вольтовых. И нам примерных показаний будет вполне достаточно. Наш тестер нормально функционирует. И сейчас я закрою все в корпус и покажу уже конечный вариант. Ну вот уже практически все готово. Хочу показать, как все закрепил внутри. Получилось достаточно аккуратно. Коннектор для Arduino, как и говорил, залил клеевым пистолетом. Держится как вкопанный. И осталось нам все это закрыть и провести контрольное тестирование. Нижнюю крышку корпуса зафиксирую четырьмя болтиками. Ну вот и все готово. Осталось провести контрольное тестирование. Итак, контрольное тестирование. Устанавливаем Ардуину на 3,3 вольта. Видим напряжение 3 вольта. С этой Ардуину все понятно. Устанавливаем Ардуину на 5 вольт.